Всем денечка сегодня сделала покупочки ну, похвалюсь ка я вам предновогодние такие и для себя я сделала праздничек потому что купила кое-что для себя и подарочки своим родным и близким ну наверное начнем с того где я была а была я в магазине прок называется и там я обычно беру Косметику, парфюмерию, шампуни всевозможные. Что я купила? Скраб для тела кофейный. Очень приятный аромат от этого скраба. Вот взяла в скраб. Скраб, может быть, сама буду пользоваться, а может, и подарю кому-нибудь, пока не решила. Вот такие красочные, очень красивые новогодние салфеточки. Стоят они 29 рублей, а по скидке тут получается, когда если идешь в магазине в Прок и покупаешь по карте, то там идет скидка 5%. Поэтому такие нарядные, красочные салфеточки купила к Новому году. И себе я купила вот такую глюроновую кислоту. Это ночной вариант, это дневной вариант. Видите, какая и именно это возрастное, плюс 60, подтягивает морщины хорошо. Будем пробовать, будем пробовать вечерний и дневной вариант. Хорошие аннотации пишут, что разглаживает, каждый регулярно пользоваться, и все будет в порядке, называется. Также взяла вот кислота в области глаз такой вот вариант. Надо позаниматься пока время, пока лето не наступило, пока рассады нету. Надо подумать о себе и позаниматься своим лицом. Я очень люблю вот такой вот лак бесцветный. Я его купила. Он такой специально и бесцветный, и укрепляющий для лак. Вы знаете, я не называю цену, но надо ли это или нет. Есть такой магазин у вас, я не знаю, но скидки идут сейчас новогодние, предновогодние. Поэтому можно купить дешевле, нежели в каком-то другом магазине, как типа Ревгош, там, еще такие. Ну и дорогие магазины. Вот эти крема. Лаки, помаду. Я еще взяла вот такую помаду. Решила все перед Новым годом выбросить. Все старье свое. Вот я люблю такую розовенькую, не яркую помаду. Вот купила 100, 140 рублей, что ли? Помада. Вот, подводка для губ тоже. Я пользуюсь ей во всяком случае. Я поэтому я её взяла. В этом же магазине впрок я взяла вот такой. Еще говорю, поминальник. Я очень люблю писать какие-то вещи, записочки для себя на каждый день. Ну, поминальник. Одним словом, поминальник, ежедневник. в да, шутку называю поминальником. Вот я взяла такой вот ежедневник. Были там разного цвета. Вот я взяла такой. Мне очень нравится. Вот я свой исписала за 2021 год полностью. И решила, что... Все, год начинаем заново. Вот эти мои покупки, которые я вам показала, они мне обошлись порядка 1000 рублей по скидке. Через Когда оплачиваешь через карту банка, неважно какую, ты получаешь скидку 5%. Но на 1000 рублей я позволила себе вот такие радости. И зашла там же в этом торговом центре, там есть такой магазин у нас 1000 мелочей. Мне он очень нравится. И я купила вот такой наборчик тоже в подарок. Тут гель для душа и шампунь. Это мужской вариант для своих мальчиков, который из них кому-то подарю я. Тоже со, со, со скидкой идет. У меня есть скидочная карта магазин 1000 мелочей. И вот я тоже взяла такой наборчик да, мальчика которого ты, Которых ты из мальчиков. Так давно хотела вот такую мелочь. Они есть, конечно, ситечка для бульона процеживать. Ну, Дай-ка куплю. Что-то вообще копеечная штука. А у меня ее нет. Вот решила я, что возьму. Взяла для себя И вот такую чесалочку для спины Симпатичная такая. Тоже недорогая. 70 рублей, что ли. Вот. это я тоже подаю вот. и проходя мимо этот магазин тысячи мелочей конечно он очень очень много чего там можно купить и обратил внимание что вот сейчас еще там конечно не очень большой выбор но тем не менее там есть вот эта вот капуста декоративная я в прошлом году ее не сажала всего стоит 24 28 рублей ну и пожалела о том, что я не посадила, потому как осенью уж очень хорошо они смотрятся. Вот эти кусты этой капусты, кружевная, красивая. Вот осенние попури, вот под снегом, вот эта капуста смотрится исключительно красиво, конечно. И исключительно. Я взяла, не удержалась, взяла. Конечно, будет еще время, будет еще час, когда наступит. Такой момент, когда будем активно покупать, но вот что-то я не могла обойти эту капусту и взяла. И взяла я вот такой базилик овощной, тоже 22 рубля. Что-то вычитала, что в теплице от а, белокрылки очень хорошо посадить базилик овощной. Поэтому все мои покупки мне обошлись порядка, ну где-то даже полторы тысячи не обошлись сегодня я еще заказала наклеечки на вино новогоднее вино у нас сделано вино в литровых бутылках стоит домашнее вишневая и вот такие вот красивые наклеечки я их сама набрала в PowerPoint. и вот такие смотрите какие красивые это самоклейки наклеена простые наши бутылки из-под гранатового сока, и вуаля, и будет нарядное домашнее вино у нас вишневое все клеим, и красота. Я получила такое удовольствие, прогулялась, походила по торговому центру, и знаете, что-то там сидят, наверное, все уже впускающие выпускающие, устали от этих QR-кодов, и она меня просто спросила, у вас есть QR-код? Я говорю, есть. И меня впустили. Поэтому я погуляла по магазинам, посмотрела, как украшены магазины к наступающему году. Купила я вам то, что показала. Есть маленькие радости в жизни. Всего вам самого доброго! С наступающим вас Новым годом, друзья мои! Будьте счастливы, берегите себя, мир вашему дому! Thank you.